Всем привет! Российский дизайнер и стилист певицы Аллы Пугачевой Алишер 21 января в Инстаграм опубликовал коллаж, состоящий из снимков своей клиентки и американской певицы Леди Гагы. На фото артистки запечатлены в нарядах, состоящих из черного верха и пышной красной юбки. Не ну а ч? «Мы-то с Аллой Борисовной были первые», — написал он. Первым был французский писатель Стендаль. он написал «красное и черное», — отреагировали на публикацию фолловеры. Алишер подписал, что Пугачева появилась в этом образе в 2019 году во время выступления в Кремле. Леди Гага демонстрировала модный образ 20 января «Капитулии» на инаугурации 46-го американского президента Джо Байдена. Алла Борисовна Пугачева не прокомментировала публикацию своего стилиста.